с обидой на сына вы должны сделать вывод этот вывод должен быть таким чтобы не произошло сделайте вывод который абсолютно абсолютно э, четко решает ситуацию то есть вы так больше не сделаете или э, ваше сердце слишком большое или я ни при чем, или пусть справляется сам, или, ну вот, знаете, очень часто бывает, что у сына там наркотические какие-либо там, амансы и так далее ворует а женщина переживает, обижается, выгоняет и так далее, ничего не может сделать, никак не может справиться. И это связано вот с чем. Там необходима медицинская помощь, а не психологическая.